Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые наши подписчики, вы на канале Акваградус, с вами Андрей. Сегодня мы сделаем первую перегонку обыкновенной сахарной браги на аппарате Акваградус -при Мотора. Я приготовил для этой перегонки брагу сахарную обычную, здесь литров 20. Как поставить сахарную брагу вы можете найти под данным видео, будет ссылочка, где мы ставим обычную сахарную брагу максимально простым способом. В принципе, по такой же формуле я стал эту сахарную брагу, ничего особенного. И сегодня мы будем перегонять ее, как я уже сказал, на аппарате от а акваградус при мотора. Использовать буду для нагрева я электротен. Прошу обратить внимание, что в базовой комплектации на сайте бак представлен без муфты под электротен. А по вашему желанию, если в этом есть у вас необходимость, мы можем варить либо муфту под резьбу, под электротен. Также у нас есть электротены под кламповое соединение, то есть мы можем приварить сюда как муфт, резьбу так и шейку клампа и это отдельная опция прошу это учесть друзья для того чтобы на данном аппарате произвести первую перегонку данный аппарат необходимо модернизировать а что именно необходимо сделать для первой перегонки нам необходимо снять верхний холодильник демрота и установить вместо него заглушку охлаждение подается в таким случае точно так же холодная вода подается вниз холодильника а горячая вода уже будет отводиться сверх холодильника в канализацию. Естественно верхний холодильник не установлен и вместо него стоит заглушка. И самое важное в этом аппарате в режиме первой перегонки надо обязательно проконтролировать в процессе сборки и перед самой перегонкой, чтобы этот кран вы открыли. Это очень важно, прошу на это обратить внимание. То есть изначально, когда вы собираете аппарат в режиме первой перегонки, вы кран полностью открываете. И потом, когда мы аппарат соберем полностью, мы также проконтролируем, чтобы кран у нас этот был всегда открыт. Итак, друзья, давайте приступим. Переливаем нашу брагу в наш периодный куб, заливаем 2 трети, рекомендуется заливать 2 трети примерно по эту бороздочку. Брага наша полностью готова, она уже начала светляться. Переливать мы будем при помощи переливного сифона, вы можете такой сифон приобрести у нас на сайте, спрашивать у наших менеджеров, очень удобная штука. Друзья, перед тем, как заливаете брагу, обязательно удостоверьте, что у вас кран полностью перекрыт слива борды, иначе вся ваша брага окажется на полу. Итак, друзья, брагу мы перелили, пока мы сейчас соберем аппарат, включая на максимальный нагрев и будем перегонять на максимальном нагреве. А пока установим аппарат, еще раз обращу внимание, обязательно сразу открывайте этот кран. И сейчас мы, когда его соберем, мы также проверим на герметичность и еще раз удостоверимся, что кран у нас полностью открыт. Это очень важно еще раз акцентирую на это внимание давайте проверим на герметичность то есть мы закрываем сзади трубочка связи с атмосферой мы ее закрываем и проверяем воздух проходит до бака все герметично значит у нас все собрано правильно значит аппарат полностью готов к перегонке остается установить приемную емкость друзья при первой перегонке царга у нас не наполнена никакой насадкой если вы перегоняете какие-то фруктовые или зерновые браги вы можете при первой перегонке устанавливать царгу, медную насадку. Я это рекомендую делать при любых в принципе, перегонках. Это не помешает и при сахарной. Медная насадка нужна для того, чтобы избавиться в процессе первой перегонки от всех сернистых соединений и сделать наш перцерец еще чище, еще лучше. В таком случае при второй перегонке вам не понадобится уже использовать медную насадку. Достаточно нержавеющей насадки панченковые или спирально-призматические, какую вы выберете. А медная насадка в виде виде сетки Панченкова и колец Рашига у нас представлено на сайте. Также обращайтесь нашим менеджерам. И теперь для тех, кто делает первую перегонку впервые, как же определить, когда у нас начнется отбор нашего спирта-сорца. Все очень просто. По достижению в кубе 80 градусов необходимо подать хотя бы минимальное количество охлаждения на холодильник. А далее контролировать температуру на царге. Как только температура на царге также перевалит за 80 градусов, вот вода уже должна быть на холодильнике. Отгоняем мы все на максимальной мощности. Мощность рекомендуется уменьшать только в том случае, если у вас брага пенится. И тогда для того, чтобы уменьшить пено пенообразование, необходимо уменьшать мощность. Также удобно контролировать пенообразование. На сайте у нас есть такая штука, как диоптер. И э, все-таки при какой же температуре у нас начинается выходить спирт начальная. Начальная температура очень сильно зависит от спиртозности вашей браги. Если у вас крепкая брага, допустим, сахарная, с маленьким соотношением воды к сахару, то есть 1,4-1,3,5 вы делали даже, то отбор может начаться и при 88-89 градусах, что говорит о том, что брага достаточно крепкая, но брагу корректно измерить спиртозность невозможно, пока мы не перегоним спирцерец Тогда, когда мы перегнали спирцерец мы можем измерить, какое же количество спирта находится в нашей э, жидкости, в нашем спиртосердце. Потому что спиртометры, они предназначены для того, чтобы мерить водно-спиртовую жидкость. А брага имеет другую плотность, соответственно, показания спиртометра, они полностью некорректны. И напротив, если у вас какие-то зерновые или фруктовые браги, которые э, спиртозные, то отбор может начаться. Э, вот у меня были случаи даже при 95 градусах, когда были очень слабоспиртуозные браги. Тоже не стоит этого бояться. Вы просто э, ждите, пока не начнется отбор. Отбор, и когда э, максимальный тепло дойдет до верхней точки, вот тогда уже стоит ожидать от начала отбора спирта сырца. А пока, друзья, ждем температуры 80 градусов в баке и э, даем немножко охлаждения. Как только пойдет у нас спирт сразу регулируем такое количество воды, чтобы, э, самое главное условие, чтобы спирт э, всегда выходил прохладно. Не допускайте, чтобы он был здесь горячий, тем более не допускайте выхода пара. Это э, попросту опасно. Э, друзья, почему же все-таки при первой перегонке кран должен быть открыт. Ответ очень простой, то есть мы переводим аппарат в режим простого дистиллятора, когда все пары, которые у нас испаряются в кубе, прямо прямиком все переходят в холодильник и там конденсируется в жидкость, в спирцерец. Если у вас кран останется закрытый, то это практически аварийная ситуация, когда у вас испаряются пары, они здесь им некуда выходить, они накапливаются, накапливаются, накапливаются, и может привести к срабатыванию аварийного клапана, что в принципе недопустимо. Это уже аварийная ситуация. Поэтому обязательно следите за тем, чтобы при первой перегонке кран был полностью открыт. Друзья, пока идет наш нагрев в баке 69 градусов, я хочу вам представить одну у нас новинку. У нас на сайте появился электронный термометр с выносным щупом, который подсоединяется в соответствующее отверстие. Особенность данного термометра в том, что он просигнализирует вам температуру, которую вы выставите. Допустим, вы выставили 80 градусов и именно в этот момент вам надо подойти и включить охлаждение. Когда температура достигнет 80 установленных вами градусов, он просигнализирует. Давайте мы его сразу испытаем в работе, поставим его вместо термометра на баке и как температура дойдет до 80 градусов, мы услышим сигнал, что нам пора подавать воду. Нам надо установить 80 градусов Ну вот, да, смотрите, допустим, давайте мы сейчас поставим 75 и включим старт Ага, ну не успели, давайте поставим 75 вот. и, как сейчас, и как только переключится на 75 градусов, мы услышим сигнал, что э, нам надо что-то сделать После того, как мы э, сейчас с вами это проверим Дальше поставим 80 градусов и будем ждать э, 80 вот видите переключилась на 75 наш термометр издает нам сигнал что нам нужно что то сделать подходим к нему нажимаем кнопочку старт стоп и включаем воду но ну, мы сейчас ставим на 80 градусов и спокойно ждем наши 80 градусов, не боясь их пропустить. Также его можно ставить на любую точку. В пивоварении он очень удобно, в затираниях очень удобно. Ну вот, друзья, 80 градусов. И я подал небольшое количество воды на холодильник. Как я уже говорил, воду после того, как у нас начнется активный отбор, нам необходимо отрегулировать подачи воды именно такое количество, чтобы носик был всегда прохладный, холодный, не горячий. И естественно, чтобы отсюда не шел пар. Это недопустимо. Итак, друзья, немножко прозевали, у нас резко начала здесь увеличиться температура на царге. Вот вы видите, это значит, что тепло пошло активно уже в верхнюю точку. Можно, кстати, тоже здесь дотрагиваться. Вот здесь она еще холодная. Как только она здесь станет невыносимо горячей, можно так сказать, значит, пары уже дошли и сюда, и начнется отбор спирта сердца. Наш термометр я поставил на 99 градусов. Именно примерно до этой температуры мы будем отбирать. Это будет соответствовать примерно... 10, 10 градусов в струе Вообще первая перегонка Если у вас цель получить крепкий напиток То есть грубо говоря максимально извлечь спирт Из вашей емкости Перегонять надо до воды Когда в баке 100 градусов Это значит спирта в нашей браге не осталось совсем И он весь испарился И там осталась только вода Итак, вот я здесь уже не могу держаться. Это значит, что пары резко дошли сюда. И вот наш первый спирцерец И вот в это время, когда у нас пошел активно спирцерец нам необходимо настроить подачу воды таким образом, чтобы нижняя часть холодильника была холодной, верхняя часть холодильника допускается теплой, даже горячей, а, ну, а середина вот переход был где-то посередине Итак, друзья, весь наш процесс запущен Все отрегулировано У нас полностью вытекает прохладный спирцерец И э, отбираем до 99 градусов Все в единую емкость При первой перегонке мы Никакие головы, хвосты, тело Ни, ни на что не делим э, Все от первых капель до 99, до 100 градусов В баке отбираем все в единую емкость Это и будет наш спирцерец. Итак, друзья, подходит к концу наша первая перегонка на аппарате «Акваградус» при мотора. На термометре в баке у нас уже показывают 98 градусов. Как переключиться на 99 можно, в принципе, прекращать. Или, как один из вариантов, можно замерить спиртуозность рулет. Итак, друзья, у нас в струе 10 градусов, в принципе на этом можно прекращать, практически весь спирт мы оттуда добыли, и поэтому прекращаем перегонку, выключаем нагрев, даем немножко струе сойти и выключаем воду, разбираем аппарат, промываем и отправляем на хранение. Итак, друзья, вот такая у нас получилась первая перегонка на аппарате Акваградус при Мотора. В следующем ролике вы увидите вторую перегонку на данном аппарате. А на этом все. В заключение, как всегда, я хочу сказать, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки, жмите на колокольчик, если не хотите пропустить наши следующие видео. С вами был Андрей и компания Акваградус. Всем пока!